Здравствуйте друзья, как-то попросила моя знакомая нарисовать для дочки балерину, взялся рисовать ее акварелью. Акварель, на мой взгляд, как раз подходящая техника своей нежностью для балерины. Сначала еще ракурсы, то есть делаю наброски карандашом. Рисунок лежит в основе любого живописного произведения, будь то масло или акварель. Я знаю анатомию человека, поэтому любые его позы мне изобразить легко я сделал несколько набросков фигуры балерины, которые меня не совсем устраивали. Вот эта поза балерины, мне понравилась больше всего, и я остановился на ней. В этом видео, я не буду рассказывать о построении человеческого тела, так как информации на эту тему в интернете предостаточно. Нужно лишь погуглить, и библиотеку ходить не нужно. В общем не хочу повторяться. Для начинающих, позволю дать совет. Если хотите рисовать человека, обязательно изучите анатомию тела и его построение. Делайте множество краткосрочных этюдов, набросков, тщательно отрабатывайте формы каждой мышцы. Короче, вникайте, как устроен человек. На вскидку, скажу, что в базовом росте взрослого человека укладывается 8 его голов, то есть делим рост человека на 8 равных отрезков по высоте. Показываю, как умещается 8 равных овалов в позе балерины, которую буду рисовать акварелью. После того, как рисунок построен, я тщательный прорисовываю контуры балерины, в размер будущей картинки, на простой пищей бумаге. Заметьте, не рисую сразу на акварельной бумаге, чтобы не пачкать и не стирать ластиком, иначе акварельную бумагу, этими действиями, можно просто испортить. Когда балерина готова, со всеми исправлениями, просто кладу ее рисунок на стекло. И сверху, накладываю бумагу для акварели. Легким нажатием на карандаш, перевожу контур рисунка. Далее, беру акварель, и раскрашиваю балерину. Рассказывать не о чем. Как видите, рука автоматом, намешивает какие-то колеры и, ну просто смотрите. Далее сделаю некие выводы. Вот балерина за акварелином. И меня абсолютно не устраивает финал, а именно. Балерина нежная, а раскрасил я ее жестковато. Залез в интернет, нашел китайского мастера акварели э, Ли Ю, у которого балетная тема стоит во главе. И смотрите. Вот как нужно писать балерин. Никаких резких контуров. Я попробовал написать его балерину на скорую руку. опять не вышло. Странно, раньше я писал акварельки и вроде что-то получалось. Вот несколько моих давних работ. В чем же дело, я еще раз попробовал написать свою балеринку. Немножко получилось нежнее, но все равно не то. А дело в том, что забросив акварель, мои навыки не развивались. Механика рук, привыкла к масляной живописи. И теперь, эта механика, играет злую шутку. Например, масло можно растирать по холсту, а акварель нельзя. Протрешь до дыр бумагу. Если в масле, можно исправить ошибку, вытерев неудачное место или записав его другим цветом то акварель также не позволяет этого. Вывод: любой технике живописи нужно учиться, с насколько не получится, ну в зависимости от результата, который хочешь получить. Конечно, можно налить краску на бумагу и остаться довольным. Меня такой подход не устраивает. Хорошо, что акварельная живопись не позволяет допускать ошибки. Это дисциплинирует, развивает внимательность позволяет сто раз подумать, прежде чем положить цвет на поверхность картины. И самое главное, именно акварель, дает понятие о многослойной технике, о листировках, приемы которой, впоследствии, можно перенести на масляную живопись. Для себя я сделал вывод, что обязательно нужно тренироваться в акварели. Тем более, в сети много мастеров-акварелистов, так, на которых я смотрю, это Елизавета Залегина, Сергей Андреака, Любовь Титова или тот же китайский мастер Ли Ю. В общем, кто хочет заниматься многослойной масляной живописью, понять ее можно через акварель. Изучаем акварельную технику, чтобы не получалась тяжеловесная балерина, как у меня. Всем творческих удач и до новых встреч.